Здравствуйте! Сегодня 23 июля 2020 года. Канал Народовластия, программа ⁇ Плохие новости ⁇ Я Вячеслав Мальцев, и у меня прямой эфир. Напишите, как слышно, как видно. Вячеслав, выходи. Где Мальцев Медведь? Так. лайки ставьте, пишут. Так, а что чат остановился. Ага, и видно, и слышно, все пошло очень хорошо. Спасибо большое. Так, ну, хочу сказать всем спасибо, кто помогал. Застраховали мы студию на колесах. Ну, правда, первый такой этап. Особое спасибо, конечно, Екатерине Левиной. Она вот помогла очень прям, очень точечно, да. Спасибо огромное ей. Вот. На сайте Партизан повесили мы голосовалку, заходите на сайт Партизан, регистрируйтесь, голосуйте, и вообще очень важно мне знать, что думают мои товарищи по, по огромной массе вопросов, чтобы было понимание, что у нас нет никакого разночтения, будем это обсуждать, в том числе, и то, как, каким вопросом проголосовали, как, какое-то особое мнение, вы совершенно спокойно можете в Телеграм мне писать в личку, можете писать сюда в чат, можете писать на почту. Ну На почту я вам прямо скажу, это самое худшее, лучше или в чат, или на Телеграм-канал в личку, это самый отличный вариант, потому что 100% это увижу я не кто-то из моих помощников и так далее, хотя и почту я тоже по большей части смотрю так лайк только у Фигана поставился и сейчас в этом эфире, спасибо респект Хабаровску борода ехай в Хабаровск там народ будет тебе рад народ там пока еще не может сам себя защитить, понимаете поэтому очень важно, конечно, чтобы Грибальди приходил к, уже, к той массе народа, которая боеспособна. Пока народ не боеспособен. Пока не боеспособен. Поэтому давайте пока не будем Грибальди палить. Так. И напоминаю вам, что вот мы взялись по поводу... Леонида Ямковского трясти всякого рода олигархов и так далее под, под видео и позавчера, и вчера, и сегодня под видео значит данные вот этого Леонида, ему нужно нужно срочно делать укол каких-то бешеных денег, просто немыслимых стоит от мышечной от спинальной мышечной атрофии. Это такое очень тяжелое заболевание. Редко встречается, слава богу, но очень тяжелое. Вот. 48. Один курс, 6 уколов. Первый год стоит 48 миллионов. Нормально, да? Итак. Ну, в общем, на всю жизнь вот эти уколы. Не, потом в течение жизни тоже их там делают, но там уже меньше. Поэтому я прошу и, и волонтеров, и партизан, и просто людей, которым не все равно трясите всякого рода там олигархов, у кого из них есть почта какие-то, э, системы связи, пишите им денег дайте, мальчику. В обязательно. Да, в соцсетях распространяйте, потому что надо ребенку помочь. Это будет великое дело, если мы сможем кого-то из, из этих пидоров растрясти на деньги. Понимаете, не, не сами по копеечке, копеечки мы не соберем. А вот кого-то из этих растрясти, значит уже кому-то из них стало совсем точно, да? Ну, 800 тысяч в день собирать, это же. Ну да, это мало перспективно, реально. да. Прибывшая автоколонна привнесет новую мощную энергию. Это по поводу Хабаровска. Да, конечно. Привет из Тольятти. Привет Тольятти. Это еще люди писали. Слава, были ли вы знакомы с Эдуардом Лимоном? Нет, с Лимоновым я не был знаком. Интересно было А Ты знаешь, я же мог. Как раз... Мне нужно было пойти там инспектировать тюрьму, а он как раз в тюрьме сидел в Саратовской. а у меня что-то какой-то сбой произошел, а там с ним еще этот министр, который на дудке играл с которого за взятки взяли, там, я говорю, а как там они сидят? Да говорит, ну Лимонов сидит, и этот сидит, тудудудуду, это Надудки на дутки на свои играет, вот. но я хотел зайти. И что-то как-то раз у меня сорвалось Там не получилось Потом не получилось А потом я как-то подумал А что может быть это и, и неспроста не получается Как-то вот, вот так У меня такое ощущение было Потому что у меня неоднозначное отношение было к лимону, Не потому что его там арестовали Тут совершенно однозначно Что его надо было спасать И я в общем-то был одним из тех, кто представлял власть и при этом требовал освобождения Лимонова. И мне там даже прокурор предъявлял, ты что там за этого там, злодеев. То есть, это был там самый край, вот хуже нет. там знаете, Убийцы, насильники, вот и Лимонов. Вот такие дела. Селики ага. пишет, что у Фейтона поставился лайк. Сейчас в этом эфире. А вчерашний, вчерашний видишь хаос. Да. Летают. Слава, где это московская же позиция Ешны, Навальный, Соболек, где акции солидарности с Хабаровском? Это не ко мне вопрос. А, у них... Как бы сейчас своя свадьба, как вы видите, там у них какие-то суды, ряды, там какие-то проблемы. Меня там нет среди них, поэтому я вам не могу прокомментировать все это. Да. Вы знаете, почему, вот, Дмитрий, вы мне ответьте, почему солидарность с Хабаровском должны быть какая-то московская оппозиция, любая московская оппозиция. А москвичей, что ли, вообще нет? Для нас вот самое важное сейчас, самое важное, чтобы были солидарны те, кто никогда не выходил с плакатиком. То есть люди, которые первый раз стали протестовать, вот они для нас наиболее важны. В Москве или в Питере, или в Саратове, или, где угодно. Потому что те, кто ходил с плакатиком, это уже отработанный материал. Они уже привыкли сидеть в автозаках, они не привыкли бить по башке, понимаете, полицая. А нам нужны как раз такие, которые для которых это не проблема в дыню там зарядить. Вот эти нам нужны, понимаете? И поэтому они должны быть. Вы что думаете, если Соболь сейчас выйдет, скажет вперед и там выйдут такие, что ли? Нет, там выйдут те, которые с плакатиками опять их выйдет мало и это очень плохо, понимаете? Потому что на сегодняшний день они фактически отпугивают вот, вот тех, которые вышли в Хабаровске, понимаете? Потрясающая ситуация, да, как-то вот потоки, как соленая и пресная вода в Мировом океане, не перемешиваются, да, так, так и вот эти люди почему-то не перемешиваются, так что, не знаю, я говорю, вы у них спрашиваете, конечно было бы неплохо, если бы сейчас все, абсолютно все стали говорить о солидарности, с Хабаровском и всеобщие стачки, всеобщие забастовки, всеобщем протесте и так далее. Самое главное, всеобщие забастовки. То есть, чтобы встало все вообще. Поезда, самолеты, метро и так далее. Вот этим мы можем только задушить подонка. У и в каски. А то твоим же только хуже. Я думаю, вы ушли к Бесто можете пройти там, как обходиться с тем, на ком каска, да, я помню, в армии нас учили. Мы никогда каски не носили ни в коем случае. Потому, потому что ей же тебя и за душу этой каской, если начнется какая-то такая замес. Ну, каска, какая каска? Там что.. Окопная война, что ли, стреляют, стреляют как под Верденом, да, там такие булки прилетают и землей засыпать Какая каска, нафиг, как она нужна. В этой каске ничего не видно абсолютно, но тебя самого придушат так. Это одевает их вместе со щитами на случай, если протестующие станут там палками какими-нибудь, там бутылками кидаться, чтобы случайно... Парепи не уделали. Ну, как вы помните, там валялся такой, помните, 26 числа полицай, которому потом квартиру дали. Что-то каска ему не помогла, а по Репине. Ну, может, он притворялся, я не знаю. Так, и. Что от всей Понятно, что Хабаровск сейчас вышел в тупик. И сейчас нужно Хабаровску. В субботу подписывать ультиматум Путину «Путин, иди нахуй». Вот что должно быть в этом ультиматуме. «Путин, иди нах. Все, больше никаких лишних слов. Вот это, причем последнее предупреждение. «Нет, мы начнем бунтовать». Вот так должно звучать. Понятно, что он никуда не уйдет, и понятно, что придется бунтовать. Но тогда люди, которые серьезно настроены по всей России, они поддержат. Понимаете? Понимаете? В этом разница. Они не готовы стоять с плакатиком. И в Хабаровске многие, кто вышел, не готовы были стоять с плакатиком и просто протестовать. А сейчас они готовы, как видите. Потому что понимают, что дело не к плакатику идет. Напоминаю. Так, о, не ту фотку. Ну, вот фотка с деньгами. Вот что надо писать на деньгах. Путин вор и так далее. Ну, завтра я покажу. Много других прислали денег. Я их завтра покажу. Всем спасибо, кто это делает. Оказывается, ваты в Москве, а не на периферии. Да это же совершенно очевидно. Мы об этом многократно с вами говорили, что очень важны регионы. Очень важны. И вот по поводу значит, событий с избиркомом. да, То есть, избирком опубликовал опрос в Твиттере. Значит, ну нужно ли делать вот это многодневное голосование или нет. Большинство участников, 94% ответили «нет». И ну, тут считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней? Ну, то есть не проконтролировали тролли, не нагнали, 94% ответило нет. И тут же это убрали, тут же убрали. По этому поводу Панфилов вот так высказалась. Просто бедненькая девочка, неопытная, это, наверное, она сама, которая сидела администратором, когда в Твиттер пришли нецензурные выражения, испугалась и хотела их удалить, а в результате удалилось все, я об этом не знала, мы вообще не знали, что они вы... они вывели этот оброс, тем более не знали, что убрали. Поэтому я сказала: глупость была вывешивать, но еще больше глупость была убирать. То есть по-ленински она чешет. Вот эти все фразы, да, и это такая ленинская риторика. Понимаете, вот эти вот такие фразеологические обороты. «Я дала команду, пусть висит». Нам это не страшно, мы знаем цену этим опросам, так называемым. Цену она знает этим. Пусть висит, но всеобщее счастье. Кереть не встать, да? На всеобщее счастье. Ну вот на всеобщее счастье сейчас висит, если был 94 против, то сейчас 95,9 против. Понимаете, что если они навязали многодневное голосование, 95,9, то есть почти 96% против. Потрясающая ситуация. А она говорит, знает она цену этим вопросом. А мы знаем цену их голосованию. И вообще им всем, таким Памфиловым, знаем цену. У полицаев бронежилеты. Как по ним стрелять? А вот кто-то недавно вывесил. Я вообще думаю, что не стоит стрелять по полицаям. Да, начнем с этого. Если они не стреляют в народ... И не ведут себя как преступники А если преступник одет в бронежилет Если преступник одет в бронежилет То вы же понимаете, что у него в бронежилете не спрятаны руки, ноги и так далее Вот вы возьмите историю военных потерь да? Вот какие основные повреждения во время, например, Второй мировой войны Какие основные повреждения? Знаете, ранения 77 и почти 9 процентов то есть 78 процентов всех ранений будь то осколочные будь то ожоги будь то пулевые ранения будь то там какие угодно да это руки и ноги руки и ноги почти 80 процентов 78 можете себе представить так вот вы мне ответите руки и ноги защищены бронежилетом Бронежилет это бессмысленная вещь Ее нацепляют, она тяжелая, никуда ты не развернешься Если боевая ситуация, да, и стреляют с небольшого расстояния из мощного оружия Никакой бронежилет не спасет, там размажет все так, что потом и, ну, с -с -с -с будет удобно зато А если это вот такая толпа, да на улице да, в бронежилетах. Ну а как они защитят? В основном, что применяет э, народ против преступников? Ружья гладкоствольные применять Ну а ружья заряжаются картечью, дробью и так далее. С Тем, что, что летит как Осиный или там пчелиный рой, да, ну и какой бронежилет спасет, там как далбные, ручки с ножками в разные стороны разлетелись и все, и лежит он в бронежилете, полежа, как самовар товарища Сталина. Это правда мой отец фронта пришел без руки, Татьяна. Конечно, это правда, я это изучал профессионально, историю военных потерь. Я знаю, сколько в Израильской войне, какие потери в процентном отношении, какие великотечные, какие в Афганистане. Для меня дикость была, когда Чечня и показывает придурков в генеральских погонах 1995 год, и этот придурок говорит... У чеченцев там такие снайпера, потому что наши солдаты в бронежилетах, а они попадают им в руки и ноги. Представьте, дебил, блядь. Книжку, сука, открой! Представляете, какие неграмотные! Что такое? Софья спит. Показывает, там не ори. Конечности 72, туловище 18, глава 10. Но я не знаю, где вы а, это прошли. Глава 9, половые органы 2% и так далее. Я еще раз подчеркиваю. Руки и ноги почти 78% во Второй мировой войне. Это официальные данные. Слава ты, пустомель, за Хабаровском весь мир следит. Гудбай. Увидишь, как это. Молодец, Гудбай. Сразу баним да? за Хабаровском, весь мир следит. Это хорошо, что весь мир следит, и мы тоже следим за Хабаровском. Да, не следите, а Конечно, нужно присоединяться. На Урале задержан политолог Федор Крышенинников. Так, он что-то ругал власти в интернете за оскорбление властей. Но у нас больше информации что там уголовка административка Оппозиционные взгляды активиста ставропольского яблока оказались несовместимы с работой в столовой то есть руководство центрального кисловодского военного санатория уволило активиста ставропольского яблока рональда аэропетяна. Вот, видите, он не может там полбу всякую варить, да, в этой столовой, потому что он яблочник. О, как. Так. И ведущий... Ведущий YouTube канала Хабаровского отделения штаб Навального Дмитрий Низовцев, Низовцев, да как правильно-то, пострадавший в результате нападения неизвестных, подаст заявление в полицию. Я думаю, что это бессмысленно. То есть он снимал протест в Хабаровске все эти дни, пришел домой и в 4, 4 часа работал, вернулся домой. И трое его просто избили. То есть там поджидали уже, не грабили, ничего. Ну, даже если бы они его ограбили, это было бы понятно, что просто для того, чтобы перевести стрелки. Да? Ну, понятно, что это политический заказ, понятно, что это какие-то кренделя, которых послали ФСБшники или ЦПшники там, как их там, Эшники всякие. Ну, в общем, говно всякое послали. Титушек. А может быть и штатные работники, он как на Володю Иванютенко напали, непонятно кто тыкали, да, одного-то он опознал, он Пригожинский, остальные вполне допускают, что ФСБшники, сколько людей уже повалили, поэтому я рекомендую, что чтобы люди как-то вооружались, не ходили пустыми. Потому что если вот такие черти нападут, чтобы можно было обороняться. Конечно, было бы приятно завалить сразу кого-нибудь из них, потому что труп не спрячь. Вот представляете, вот они в подъезде напали, человек кого-то долбанул, даже просто сахой ножом в сердце, тык мертвый. Ну, мне тяжело, конечно, это говорить, страшно говорить, потому что... Но представляете, как это прекрасно. Сразу раз, а где он работал? А чем он занимался? Все, никак ты не спрячешь. Да, особенно если это действующий сотрудник ФСБ, там, э, и так далее. Представляете, он лежит мертвый и валяется. Блин. Очень было бы неплохо. Вот на меня не нападали в России. Потому что знали, что я сразу пашку отстрелю. Жаль, очень жаль. Каваровск задают, если местные не разберут, калаши для обороны, организаторы суд. А кто такие организаторы? Там нет организаторов. Там стихийно. Понимаете, там масса людей, которые вышли. Если кто-то сыт, то кто-то и не сыт. И надо как раз, чтобы те, кто не сыт, двигались, чтобы они шли в исполнительные органы, создавали эти исполнительные органы. Слава, я удалил из телефонной книги пару однокашников и одноклассников, потому что беспросветные путинисты, ты это бы сделал. Ну, Я как-то не общался с беспросветными с путинистами. Мне было бы очень противно просто, конечно. Я бы даже не стал с ними общаться. Я, у меня бы даже не было беспросветных путинистов в друзьях. Понимаете? Значит, они в чем-то еще ущербные. Значит, они в чем-то еще дебилы. А зачем мне дебильные друзья-то Слава, а ты знаешь, откуда взялось слово «тетушка»? Да, с Украины там этот тетушка то был. Глав, главный титушка. У него фамилия такая. Это же фамилия. Уже видите, эпитет такой стал. Именно рицательный. Слава, почему чеченцы терпят Кадырова, ну, а почему терпели немцы Гитлера, да, почему русские терпят Путина и так далее, Это почему Ким Чен Ына, северные корейцы терпят. Леонтьев Фалкаш сказал, что нужно молодежь лишить избирательных прав, лучше лишить прав пенсионеров, тем более тех, которые голосуют за Путина, которым пять шагов до могилы молодежь. Это наше будущее. Вы знаете, и алкаш Леонтьев не прав, и вы не правы. Понимаете, никого нельзя э, право голоса лишать, с какой стать. Каждый человек личность, каждый человек гражданин, у него есть право голоса. А молодежь должна получить право голоса 14 лет, я так думаю. 14 лет вполне уже сознательный возраст в наши дни. Я думаю, что меньше, ну, можно было бы меньше там с 12 делать лет, но мне кажется, это нагрузка на детскую психику. А с 14 лет вполне. 14 лет не, не, не больше, не больше. Вольф Володин опять прилетел, Сара, дыл все время. Вячеслав Хабаровский был бы зашибись, если бы нормальные пацаны на пинках выпиздили бы Дегтярева. Так Дегтярев-то абсолютно не нужен. Вот если бы они на пинках ФСБшников выпиздили из их здания ФСБшного, вот это было бы здорово. Нормальные пацаны пришли бы и вынесли. Вот это было бы здорово. А этого-то Дегтярева, нафиг он нужен. Для этого, собственно, его и послали, как вот. ФСБ задержало более 20 террористов в Москве и Сибири, представляете, то есть придумали еще одну террористическую организацию, назвали ее «Исламское движение Узбекистана», то есть я понимаю, так это узбеки, и, наверное, даже те узбеки, которые там, помните, бустовали, что-то там разбивали, да, и так далее… Что с ними делать они не знают, вот с теми узбеками, которые там набастовали и машины переворачивали. Вот придумали террористическую организацию, исламское движение Узбекистана. Я подчеркиваю, это, это бред такой, нет террористической организации, может погуглить, ни одного теракта не совершено, никаких не совершено уголовно казуемых деяний. То есть, если люди там у них нашли, я так понимаю, идеологически вредную литературу про Аллаха, да, то есть, это нельзя, нихера, да, вот, и, одни там э, могут, да, там эти мулы, да, в этих вот, которые путинские, в шапках, в эти, как звездочеты, а вот эти не могут, блядь, они неправильному Богу, Аллаху неправильному молятся, там, там правильные вот этика у путинцев, а здесь неправильные, а Хирель что ли совсем вообще просто, разговор, когда идет о религии, да, и нужны эксперты, которые определяют, кто правильно, а кто неправильно молится, это все, это фашизм. Понимаете, это фашизм. Ну, здесь, я так понимаю, не только тому, что надо звездочки цеплять. Еще, я так понимаю, надо с теми узбеками разобраться, кто там восстал. Вячеслав, вы готовы приехать в Хабаровск и возглавить движение? Ну, как только в Хабаровск. В Хабаровске будет власть в руках народа. С удовольствием приеду. С удовольствием приеду. Слава, здравствуй. Полностью согласен с тобой. Поддерживаю ваше движение. Спасибо. Мишустин дал прогноз по второй волне коронавируса в Российской Федерации. Знаете, какой прогноз? Второй волны не будет. Вот такой, блядь алхимик нет? и на, на картах гадал он я не знаю на кофейный гущий астролог алхимик и прочее очень непонятно да как он там добился такого результата они его ну да а не да нет уже идет вторая волна и Мишустина сказал о своем желании стать врачом. А да, знаешь почему? Вот цитата прям замечательная. «Потому что меня всегда окружали люди в белых халатах». Интересно, откуда его выпустили? Я понимаю, что всю эту шоблу путинскую когда-то окружали люди в белых халатах, потому что... Ну, мне кажется, что и Путина, и всю его шобу однажды выпустили оттуда, где кругом люди в белых халатах, санитары и прочее. прочее. Потому что ну, это какие-то неправильные ребята, психически больные. Так, Стало известно мнение Путина о работе правительства. Знаете, кого мнение Путина о работе правительства? Хорошо работает правительство. То есть, у него все, все правительство работает хорошо. Медведев хорошо работал, это хорошо работает. Ну, и сам Путин работает, как он сам считает. Прекрасно просто. Какая вторая волна, еще первая не закончилась. Ну, да, Елена, правильное замечание. Мишустин позвонил Дегтяреву. Дегтярев очень счастливый был. Вот вам передаю... Цитату, как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Я вот даже отчество не знал. Представляете, я вот теперь буду знать, Михаил Владимирович. «Мишустин!» И все «Эй, -э -э, должны!» Бля, Представляете, жуть. То есть, господин назвал его любимой это, любимой женой. Да? А еще Мишустин пообещал 1,3 миллиарда рублей. Вот мне позвонил товарищ Саша, собственно. Позвонил, говорит, «Слава, вот Мишустин там деньги раздает в Хабаровске 1,3 миллиарда». Я говорю, «Саша, знаешь, что такое 1,3 миллиарда?» Я говорю, Я говорю То «У меня был товарищ, они его тоже знают, ну, как товарищ, знакомый, товарищем-то мне не был, он мелкий коммерсант, ну, не мелкий, ну, ну коммерсант такой, да, с саратовского пошиба, да, и они там что-то маркетамили с продажей кур, да, я так понимаю, Валек Завадник, который Михайловскую фабрику купил, что-то у них конкурент, наверное, травил на них полицаев, или там ФСБшников, ну, они там что-то еще маркетанили с этими, с налогами, с НДС, с НДС что-то они там возвращали, туда-сюда, и вот их зацепили, схватили, посадили, провели дом обыск. Вот там был человек 5, вот у одного только, это только у одного, которого успели найти, Там что другие вытащили. Вот. У одного вот эту сумму нашли в тумбочке, можете себе представить, в шкафу, вот эту вот сумму 50 бумажками, российскими деньгами, которую Мишустин обещает на весь Хабаровск. А это у одного коммерсанта она лежала, эта сумма, причем это же не последние деньги у нее были, у нее, я так понимаю, вся эта группа там. Достаточно много денег умыкнуло. Да? И это вот только одна группа, которую никто не знает. Это ники, не полковники Захарченко, там ни, ни Черкалины, никто. Это просто обычные какие-то коммерсанты, которые курами занимаются. Вот у него больше миллиарда рублей в тумбочке. А Мишусин такую сумму на весь Хабаровск хочет дать. Можете себе представить, какая прелесть. Смешно это выглядит, очень смешно. тысячи смотрят и 70 лайков. Как так? Я не знаю, почему 70 Наверное, не 70. И Кремль заявил. Вот я так понимаю, Кремль от Песков. У меня такая кличка Кремль. Кремль идет, а теперь так всем журналистам. там. Даешь Кремль? Ну, потому что Кремль заявил, Кремль там сказал, Кремль ответил. Товарищ Кремль. Вот товарищ Кремль сказал, Дегтярев не может общаться с протестующими из-за срочных дел. Такие срочные дела, что прям никак не может. Ну, я так понимаю, что назначили дебила, а теперь боятся, что он что-нибудь там такое ляпнет, да, что они охренеют просто все, да. Я думаю, что он просто боится элементарных народов, там, ну... Я, Кстати, не я не думаю, что он боится к народу да, выходить. Да, я да. думаю, что он, он такое может наговорить, что там, как, как в том фильме, вам и не снилось, да, чем он да, в Ютубе уже всего было, что Конечно, было... я тебе говорю, там первый на первый. Представляешь, если его к людям выпустить, а там еще будет запись вести, и с ним будет диалог. Это будет охренеть не встать. Поэтому его не пускают никуда. Даже к журналистам не пускают. Вот пишет «тысяча лайков», и Дегтярев сделал заявление такое, ну блин, это очень чудесное заявление. «Я людей понимаю», вот он понимает людей, «у людей нет денег на жизнь, не говоря уж об оплате ЖКХ». Все. Вот это вот, вот залупил, извиняюсь, изображение. Это что было-то вообще? У людей нет денег на жизнь. А поэтому он вот подогреет этих людей этим миллиардом, 300 тре, тре, миллионами рубликов, которые пришлет э, Мишустин, что ли? Да не подогреет, потому что их распилят, а они туда и дойти не успеют. Там все, все там сейчас... ЛДПР, вся фракция сидит и говорит, нифига, денег дают, туда туда нашему дают денег, так надо оттуда тоже что-то. Ой, блин. Люблю, когда вы в ударе, как сегодня, а я, мне кажется, сегодня наоборот не в ударе. Я так весело рассказывал про этот миллиард триста Саши, а сейчас как-то все спустил на тормозах и даже сам про себя отметил, ну... Плохо рассказал, да, потому что Саша там смеялся от души. <coughs> Бастрыкин заявил, что у следователя, у следствия нет сомнений в причастности фургала к убийству. О, как. Представляете, какой умняшка Ба Бастрыкин. В любом случае там слово за судом и так далее, и так далее. могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности. У нас нет сомнений относительно причастности Фургалов к этим преступлениям и так далее. А вот теперь давайте с вами разберемся. А мог Бастрыкин выйти и сказать что-то другое? Ну, предположим, Бастрыкин выходит и говорит, а вы знаете, у нас сомнения относительно его причастности к этим преступлениям. Он такое мог сказать? Его вынесли вместе с его Следственным комитетом тут же, в одну секунду. Они поехали, схватили человека, притащили его в Москву. Там поднялось восстание. И Бастрыкин может выйти и сказать что-то другое, даже если там вообще нет никаких доказательств. есть ни единого не собрано и не зафиксировано. Если все это слухи и муть... А? Он может сказать что-то другое? Нет, он будет до упора, до последнего. До того, как его потащат на фонарь, он будет рассказывать о том, что этот человек причастен, по его мнению. Ну, потому что другой вариант-то гораздо хуже. Если он скажет, что у него сомнения о причастности, и вот она потащат на фонарь точно. Артисты вообще жуткие, конечно. И Следственный комитет объявил в международный розыск еще одного фигуранта дела Обызова, да, Помните, мне нравится, следствие попросило заочно арестовать еще одного фигуранта дело экс-министра открытого правительства. Открытое правительство. Какого-то Андрея Титаренко, который скрылся за границей, так что очередной раз они будут кричать «Лови его, держи его, ищи его, свищи его». Как в, этом, как в «Буратино». Да, вот представляете, это любого из их министров можно смело брать, вот, пока он не убежал, и сажать. Потому что у каждого из этих министров будет еще вот такой Титаренко, а у Титаренко еще какие-то и так далее. И у всей этой братвы не столько, сколько у того коммерсанта. Да? Не столько, сколько отдают там на этот Хабаровск, а да, гораздо больше. Гораздо больше. То есть у этих людей денег гораздо больше, чем у полковника Захарченко, у Черкалина, у любого коммерсанта вместе взятых. Эти люди по-серьезному грабили Россию. Принятие закона о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц... Перенесли с 24 июля на 1 ноября. Ну да, Вов говорил там, будем поднимать. Ну, решили пока не поднимать, пока опускать. На 1 ноября перенесли, потом еще куда-нибудь перенесут. Ну, что ж, ну думцам надо на каникулы уходить, они а как школьники надо, да. Поэтому какие налоги на богатых. Опять же, получается, как... Всегда так получается. Понимаете, это еще Мелбрукс подметил во всемирной истории. помните, там в римском сенате заседают и спрашивает консул, что будем строить хижины для бедных <с raket> или дворцы для богатых. Сенаторы к черту бедных. К черту бедных это постоянный лозунг путинщины, а классика. В общем-то они ничем не отличаются. Ну, может быть, в худшую сторону чем-то отличается от другой власти в России. Ну, всегда один и тот же уклон к черту бедных. Так. У меня был канал в Ютубе Николай Николай. Я был подписан 47-м по номеру у вас под. В 13 вели да, спасибо, Николай, это очень круто, я помню, те дни. Ростов-на-Дону 1300 лайков. И профсоюз работающих с, ой, профсоюз заявил, работающих с ковидом, медиков в башкирии кормили булочками с плесенью и замороженным супом Ну что тут скажешь Представляете, все меняется только хуже я помню как в армии я получал топ-паек там был положен получать какой-то топ причем получали мы его как-то нерегулярно, очень редко. Док это был такой кусочек черного хлеба без преувеличения Хлеб черного был хоть жопой жуй. Но почему-то давали вот такой маленький сверху кусочек сала, что-то там конфетка какая-то такая, что зубы сломаешь и что-то еще. Все. И, ну конечно никто эти до, до пайки не брал, нахрен они никому нужны были, потому что ну как бы не насытишься этим, а что-нибудь -что какую-нибудь гадость подхватишь. И вот и видите, это был советский период. И это было в пограничных войсках. А представьте, что сейчас вот, когда те люди, которые тогда в советский период, это же тоже была структура КГБ, они тогда грабили. Представьте, как они сейчас грабят. Они сейчас грабят всю Россию. Жутье. Пришла, сколько лет президентство хотел тебе, смотря для чего. Мне бы вообще как бы хватило и, и тот одного дня, чтобы разобраться с подонками и все. А для установления народовластия в России нужно 4-5 лет. И это тот срок, за который можно ручаться, что будет установлено народовластие, будет та система открытости, о которой мы говорим. Ну, я не обещаю, что за этот срок можно будет покарать всех преступников, но основных да, и ловить их потом по всему миру. Так что. Посол РФ заявил, что Китай почти победил эпидемию ковид. Там в Китае военное положение ввели, а тут посол несет какую-то хрень. Вот что они и или? А? На том, посол. Ну, да, На посол, посол. Вот он как. Пряный посол и посол. В Китае эпидемия коронавируса практически побеждена. В России наблюдаем поступательные улучшения и прочее, прочее, прочее. Андрей Денисов. Что несет? Вчера ввели военные положения в нескольких регионах Китая. Оказывается, там все победили. Жесть. Так, в России за сутки коронавирусом заразились 5848 человек. Ну, что-то не особо на убыль-то идет, если так по-честному. Разработчик российской вакцины от коронавируса объяснил, ее быстрое появление вот, ну всех конечно очень беспокоит почему так э, вакцина появилась, может быть и вирус тоже ваш может вакцина уже была ну вот что-то он там творческих мук не было там и так далее ну, в общем в мгновение ока придумали как скатерть самобранка у них была а только с вакцинами Вячеслав, как вы считаете, сдать ли удары в спину или военного вторжения во время предполагаемых массовых протестных движений в стране? Как действовать, если это случится? Я уверен, что никаких вторжений в стране не будет, если будет протест. Откуда могут взяться эти вторжения? Про да? Ну, про Китай понятно. То есть вот сейчас в Хабаровске там восстали китайцы, что ли, туда зайдут? Сейчас будут там всех хват, хватать. Нет, этого не будет. Так. Всем, кто с Мальцевым, привет. Привет. Более 40% процентов россиян заявили о нехватке денег до зарплаты. Ну, то есть, более 40% россиян нищие, да? Это так называется. У нас денег не хватает, то есть, такой бюджетный разрыв. У тебя денег хватает, грубо говоря, на 10 дней, на 20 дней, на 25 дней. А вот на остальные не хватает. То есть, там ты кладешь зубы на полку, ставишь ботинки в сторону, чтобы не износить под эти подметки, да, и так далее. Вот так это называется. Это не называется «не хватает до зарплаты». Это называется нищета. Так. В карманах россиян осталось рекордное количество мелочи. Очень странно, много информации по поводу того, какое, как увеличилось количество а, денежек. Да? Вот смотрите. Я Статьё. Это официальная статья, я ничего не придумываю, просто я привык вчитываться, считать цифры. В России рекордно выросло число находящихся в обращении монет. Это Центробанк говорит. На 1 июля их количество составило 68,2 миллиарда экземпляров. Ну, это разные монетки, разным достоинством, увеличившись с начала года на 0,5%. На полпроцента увеличилась масса этих монет. Их стало на полпроцента больше. Да? А теперь читаем дальше. По данным Центробанка, больше всего в обращении монет номиналом 10 копеек. 37% от общего количества мелочь в карманах россиян. Дальше с долей 13 идет монета 1 рубль. Потом смотрит ттт, но монеты 2 приходится 8 и 6. Соответственно, меньше всего 5 рублевых 4%. А дальше нам рассказывают о том, что на, какое, на какое количество каких монет увеличилось. И нигде, я подчеркиваю, нигде нет полпроцента. То есть вот целая цифра полпроцента, да, вот на всех. А каждая, каждая монетка отдельности, в отдельности увеличилась больше, чем на полпроцента. Это как? Такое может быть? Такое не может быть? То есть, денежная масса растет, не только мелочью, но мы уже и говорили, на 20% выросло количество бумажных денег. Вообще, вру, там они сказали количество всех денег, то есть, включая, наверное, вот эту мелочь. Странная ситуация, очень странная, причем они ее выпячивают, они ее не прячут, они могли бы это не публиковать. Пишет, а у нас могилки в марте накопали, а хранить некого. То есть все умерли э -э -э, до, до того, как их решили в марте хранить, уж не, уже все умерли, да? Так. Оценены еженедельные потери экономики РФ в период самоизоляции. Да, ну, я так понимаю цифры опять тут интересные пишут, давайте вот с вами посмотрим общее число пробиваемых каждый день чеков в период с конца марта по начало мая скратилось в среднем на 31% а средняя выручка у учетных видов бизнеса упала на 36% да? ну вот мы читаем, плюс мы знаем, что количество экспортной нефти да, в объеме тоже, а по деньгам на треть упала, да, ну По газу то же самое. Экспорт, весь общий экспорт в России упал более чем на треть да, по деньгам. А экономика упала, так скажем, на 4%. Это официальные данные. Такое может быть. Чеки на 31%, да, там учетные какие-то показатели бизнеса на 36%. Весь экспорт... Мы вчера об этом говорили, что такого не бывает. Весь экспорт на одну треть, а экономика всего на 4%. Это так же, как с этими деньгами. То есть эти цифры не бьются. А зачем выпячивают эти жижи неспроста? Конечно, неспроста. То есть они так вкидывают. Для чего? Для того, чтобы... Такие достаточно легковерные экономисты, но ну, они любят вот прям схватить вот эту цифру, которую им дали. И как собаки все схавали, переварили и начинают это все разбрасывать, какие они эксперты, как они здорово все знают и, и начинают рассказывать. Там сейчас совершенно очевидно, что есть такое количество денег. Растет, то должна быть инфляция Она есть эта инфляция Они как-то взаимосвязаны, похожи да? Сейчас эксперты сядут, посчитают, у них все получится То есть это какая-то засада Для чего-то это делают а не такую? Это не теза, это просто информация для того, чтобы эксперты сделали неправильный вывод Вовремя данная информация заставляет сделать неправильный вывод Вячеслав, а кто вам импонирует из современных политиков? Мальцев. Мальцев импонирует Мальцев. Минкомсвязь намерена создать единую систему сбора жалоб по всей России. Знаете, как она должна выглядеть, эта система? Такой здоровенный унитаз. Причем с такой верев, веревкой, как при совке. да, такой, в какой-нибудь коммунальной квартире, такой. То есть как только подаешь жалобу, в интернете должен звук быть записан, да, вот сигнал такой, что жалоба принята, так такой, помните как в необыкновенном концерте, там какой-то токато водо инструмента. Вот приблизительно так оно и будет. Как, какие нахрен жалобы, куда жалобы, информационный мир. И люди сами вполне могут решить свои собственные жалобы, понимаете. Очень легко все это можно сделать, если ввести народовласть, если ввести систему, при которой тот на кого жалуются много жалуется, просто улетает и все и приходит новый. Так. очень строй сказать пожалуйста как вы видите какая судьба ждет Дадона в молдове что будет с Молдовой, почему Дадон ломает все мосты с Европы, как, почему? потому что Путин ему сказал. И человек, который кормится с руки Путина, я так понимаю, нормально кормится, и я так понимаю, что у Молдовы хорошее будущее, она будет в Евросоюзе, но поскольку Путина нам все равно удастся победить, Поэтому он не будет этому мешать. А мы-то уж тем более мешать не будем. Нам очень выгодно, чтобы Молдова, чтобы Беларусь, чтобы Украина и Россия были в Евросоюзе, были в НАТО и так далее. Чтобы все было очень... Четко, да, чтобы мы могли жить мирно, чтобы мы могли развивать наши страны, наши экономики, чтобы мы были защищены от внешнего врага, я имею в виду Россию, имею в виду Китай, чтобы мы лишний раз не стали с братьями с нашими воевать и с теми, кто был в Советском Союзе, чтобы мы с ними дружили и Евросоюз это такой же да, Советский Союз, только побольше. А что в этом плохого? Почему нет? Ну, хотели, вот они хотят совок, хотят какую-то великую империю ну, создать, а почему нет? Ну, почему нет? Почему нельзя сделать вот эту Евразию единым домом для нас всех, с единой валютой, с единой экономикой и так далее? Что в этом плохого? Соединенные Штаты Европы, да, об этом говорили многие, да. Гюго, кто первый термин-то? выдал это. Да, потом марксисты об этом говорили. Вообще идея Наполеона. Это Наполеона идея. Так. Минком связь намерена создать. А, это я уже про единую систему жалоб сказал, это просто жесть. Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах. Вот теперь они рассказали нам, что такое значит цифровая валюта и так далее. То есть тут такие, ну надо больше разбираться, конечно, с этим законом прочитать его хотя бы подробно весь честно говоря не было времени но те цитаты которые я вырвал это просто жесть какая-то сейчас вот вам прочитаю что такое цифровая валюта Ц цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средств платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации или иностранного государства, а также в качестве инвестиций. При этом цифровая валюта не может быть использована для оплаты каких-либо товаров и услуг и так далее. Блин, такой бред вообще жуткий. Это не хуже, чем у них в воздушном кодексе определение воздушного судна. Я вот сейчас вот на памяти не помню. Найдите там 17-й, какая она там, статья определения воздушного судна. Это такая бредятина. Вот это тот же человек, писал, которого надо в санчасть немедленно там, к санитарам. Бля, просто жесть какая-то. Найдите, я вас сейчас прошу. просто воздушный кодекс, откройте определение воздушного судна. Только целиком сюда скопируйте. Я прочитаю. Мы будем вместе смеяться, потому что ну, это маразматики, конечно, такой нарисовали. Это вот то же самое, тот же писал. Ну, все ясно, ваш конкурент, кто? Конкурент, кто писал? Я не знаю, кто писал, но я предчувствую, что это один и тот же. Вячеслав, если народ будет делать из вашего правления культ, как вы будете с этим бороться, любит наш народ портретом вождей преклоняться, очень просто с этим бороться, я уйду, понимаете? Я приду на один срок, уйду сразу же. И очень хорошо, пусть культ делают, какой угодно, ну ушел и ушел, дедушка там ходит какой-то. А тех, которые уходят, они будут херами крыть, сразу весь культ закончится. Они сразу, мгновенно, на следующий же день культ этот прекратят, будут кричать, ты старый, блядь, козел там туда-сюда, не, не, не, не всем ты там что-то там дал и сделал и так далее. Ну вот так. Но я думаю, что никто из них не сможет меня обвинить, что я что-то в клюве унес. Потому что я приду голый, уйду голый. Как вы относитесь к Литвиненко? Ну, в общем-то, он погиб и пострадал за идею. Там, какие у него были мотивы, я не знаю. Меня это вообще не интересует. Вот Борщенко написал, Анатолий, воздушный судно, летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет воздействия с воздухом, отличным, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. Вот нормально так писать в законах, это вот такая же криптовалюта, то есть это цифровая валюта, у них такое вот воздушное судно, бред, понимаете, вот, то есть. Посадить этого человека, который то или другой, с ним разбираться, задавать вопросы, сказать, а что такое э, там, судно морское, например, да? это для коммерческой перевозки товаров и пассажиров и грузов, а почему воздушное судно это что-то другое, да? не... Ну, потому что им надо подтянуть, им надо подтянуть туда же и, там и планеры, и хер знает что, чтобы с этого лавы какой-то получать. Вот так и здесь, то есть, они делают с этой цифровой валютой, такие финты дают такое определение для того, чтобы тоже с этого получать лаве. понимаете? Спасательный круг, воздушное судно Совершенно спокойный Если он летает, если его надуть Спасательный круг, надуть Водородом, да, но гелием надуть Он не полетит, а водородом полетит Ну нормально, будет воздушным Судном А портрет президента Мальцева в кабинет одобришь и запретишь, ну это извращение, портреты всяких лидеров нахера. Вот у меня висел, когда я работал в Думе, у меня всегда э, висел Че да. и жаловались, писали в Кремль. Знаете, как Кремль отреагировал? Когда Суркову пожаловались, что у Мальцева висит портрет Че он повесил Че у себя в кабинете. У нее тоже висел Че Гевара, да? У ну, меня люди приехали, говорят, Сурков тоже повесил, на тебя он жаловались, ездили. А у меня так висело, интересно, что с улицей проходишь, проезжаешь, на четвертом этаже, под углом смотришь, а он высоко висит, потолки высокие, и подсветка. И даже ночью вот в любое время вот это окошко, оно не было занавешано, и там Че Очень весело это. Так. Вот меня спрашивают, был ли я когда-то в Аркаимче, в Лябинской области. Не, никогда не был, представляете, то есть ни разу не доехал. Были у нас мысли прокатиться туда, и в общем даже намерения начали мы выполнять, но потом обломились. Так что надеюсь побывать очень хорошо. Отчуждение территории РФ признали экстремизмом. Вот как без них-то можно территории отчудить, да? Это только они могут отчудить территорию. Кто еще может их отчудить -то? Бля, чудаки. Жириновский призвал построить для Госдумы новые здания. Не, ну вот и возвращаясь, они теперь призывы там будут к отчуждению территорий считать экстремизмом. А какие это призывы? Там Чечня должна быть свободной. призыв к отчуждению территории, да, Кавказ должен быть свободным, да? там и так далее. Вот, вот, такие, вот такие вот призывы будут теперь экстремистскими, террористическими и прочее, прочее, прочее. Жесть. Сами-то они, как видели, земельки раздали нормальное количество путинцы. Даже Финляндии умудрились отдать землю. Так, когда революция? Ну как когда Сергей Шипов, революция идет сейчас в Хабаровске. Вот идет революция. Вы меня спрашиваете, когда? Когда вы поддержите, тогда и будет революция. Пока им делать нечего лишняя трата времени. Я вот и хотел в этом убедиться. Есть там что делать или нечего делать? Понимаете, это вот у меня был такой случай, я ехал как-то. Давным-давно, в 1994 году, в 1995 году, осенью, ехал по Сахаре, по пустыне, да, на автобусе. И автобус сломался. Представляете, оказалось, что у водителя нет домкрата и запасного колеса. Вот это было самое вес веселое. А потом, в конце концов, мы кого-то остановили, нашли к это, накидной ключ, но без этой... Без железки, то есть просто с дыркой и Я пошел в пустыне искать какую-нибудь железку или арматурину Представляете, чтобы открутить это все хозяйство И чтобы можно было там, там парные колеса с той стороны взять, сюда перенести Ну мы, собственно, так и сделали Вот И пошел, и нашел я арматурину Вот, вы знаете, я шел ночью Звезды светили, Это была Северная Африка, Египет, и у меня такое ощущение было, что я вообще домой вернулся, так классно было, так хорошо, я ходил и нашел эту железку, там какие-то развалины были, бетон разрушенный и железки, я взял арматурину и тут смотрю, выходит мужик белый этой. Одежки, одежки, я им говорю, я возьму вот тебе денежку, дал ему денежку, иду, ну а я старый пограничник, ночью чувствую, чувствую, кто-то за мной идет, ну я раз так в сторону отошел, петлю сделал, чтобы посмотреть, Раз смотрю, это мужик проходит, нифига себе, ну так уже под настроением, ну чувствую, нет опасности, он какой-то такой расслабленный. Ну, что-то я там, ему привет, как, как могли, пообщались Пришли, он встал у автобуса Мы там пока колеса меняли Все делали, постоял Потом мы все сделали, железку кинули Он ее забрал и ушел с ней То есть, то есть он, он понял, что мы ее с собой Не увезем он она... он Ну да Может быть, да, это такая Фигня, поэтому это насчет Аркаима Всегда же нужно почувствовать Попробовать Вот несколько мест на земле Несколько, где я чувствую себя как дом Как будто я там вот Родился, жил И так далее, представляете вот Одно место это Рядом с Ласочкиным гнездом Там территория санатория Министерства бывшего Министерства обороны жемчужно, Министерства обороны СССР И вот туда на эту территорию Я лазил и купался в море, Там всегда так хорошо было вот. И я как-то ну, в смысле, когда первый раз пришел туда, почувствовал, что я там был уже. Это не просто дежавю, просто, я говорю, я здесь был. А мне говорят, да ладно, что это дежавю, как бы дежавю, вот я говорю, вот там, сейчас пойдем, там будет кладбище. А тут, говорю, росли кипарисы, кипарисов нет, а вот там было кладбище, а там вот стоял мечеть. А там нет ничего. Ну, туда приходим, начали рыться. И нашли над надгробие вот эти вот камни, представляете? И фундамент мечети. То есть, такое ощущение, что где-то это у меня отложилось. А место вот это, да, тоже такое. Кажется мне очень, очень важным для меня. Ну, извиняюсь за вот... Где коты спрашивают? Гуляют. Гуляют. Кириновский призвал построить для Госдумы новое здание. Я думаю, что его Володин подначал, Скажет, слышь, там тебе уже дают, вон Хабаровск отдали. Давай, новые здания будем строить. Там нормально денег прилипнет. Вот. Володин, Госдума завершила разбор законодательных завалов, накопившихся с 1993 года. Можете себе представить, вот этот прикол. Какие завалы законодательные с 193? Мир-то уже изменился. Они все те, те законопроекты, которые там после 193 -го года, они их там разгребают, да? А мы думаем, что Путин каждый год одно и вещь, Ну и да. Разгребли они, да. Да они не стоят, там в третьем была свобода. А говоришь, что в реинкарнацию не веришь. Конечно, не верю. А что, это может быть и генная память. Это, может быть, память моих предков, вполне я допускаю. Это не обязательно реинкарнация. Тем более, что вот как раз с вопросом генной памяти я очень плотно в 90-е годы занимался. И многие вещи опытным путем могу даже доказать. Госдума завершила весеннюю сессию. Ну, разошли, все нормально, пошли отдыхать. Че, работали так усердно, да? То есть, вначале у них был карантин, а теперь у них каникулы. Классно. И они разгребли все завалы. Поставлена точка в вопросе гражданств Мизулиной. Да, вот какая прелесть. Нет, говорят, у нее гражданство. А знаете, почему нет? Вот этот вот гениально следственный комитет не нашел. Ну, не нашел, значит, нет. Да, вот интересно, вот если следственный комитет там э, будет что-то еще искать, этого тоже нет. Если не найдет, вот, удивительно. Я помню писал э, в институте работу на тему расследования убийств, ну криминалистики без наличия трупа. Ну когда трупа нет, да. Я думаю, следственный комитет Огромное количество таких дел расследует. Так что же, нет трупа, значит, нет убийства, что ли? Так что и здесь. Они, они не нашли. Ну, труп не нашли. Ну, все, значит, никто никого не убил. Все нормально. Все живы, слава Богу. Так и здесь. Не нашли они у Мизулиной двойного гражданства, значит, у нее его нет. Вячеслав Миша, запишусь в отряд мальцева за своих детей. Только им Умным нужна справедливость. Что за бред, Врагенная память это дела духовные. Владимир Батькович, а почему вы считаете, что это вред? Абсолютно не вред. Ну вот представьте себе, давайте я вам прямо, не сходя с места, докажу, что это не бред, да? Вот бабочки, махаоны, да, там всякие, перелетают через всю Америку, летят. В один конец, туда, в Канаду, там помирают, ну, потомство. Отложили гусениц, они там выросли, превратились в бабочек. Они летят назад туда, в сторону Мексики. Прилетают, тоже помирают, рождаются новые, эти летят туда, да, это бабочки. Ну, также они вон через море у нас летают тут, здоровенные на балкон ко мне прилетали. Через Средиземное море перелетают, Перелетела, померла. Дети полетели туда, там померли. Путь они каким-то образом помнят. Это не генная память. Это генная память. А вот э, Угри. Угри. В Саргасовом море в единственном месте они не арестятся. Вот они где-то живут. Там на Волге, да, там я не знаю, э, на Балтике, в Немане каком-нибудь, да. И Пришло время не реститься. Они пошли в Саргасово море, отметали икру и все померли. Новые народились, подросли и возвращаются на место жительства их пап и мам. Так вот, то, что не говорят биологи, но ну, я вам скажу, потому что я этим вопросом в 90-е годы занимался. 20 век построил огромное количество плотин, всяких каких-то, в, в, каких в общем-то... Сложных гидротехнических сооружений Которые они не могут преодолеть При всем при том, что они иногда по земле переползать Не могут преодолеть И вот получается ситуация Папы с мамами жили вот здесь да, И поплыли в Саргасово море Там метали икру Там народились новые Приходят, а здесь все закрыли Все, тут не проникнешь Их привел инстинкт, вы скажете Они поменяли место жительства Стали жить в другом месте так вот, их дети пришли туда, где дедушки с бабушками жили, а где папа и мамы. То есть, сдвиг произошел у одного поколения. На уровне одного поколения. Это разве не генная память? Это инстинкт, что ли? Нет, это не инстинкт. Так что не надо мне это рассказывать. Я это съел, приготовил, съел и уже давно, это в 90-е годы еще вылетел. Поэтому... Такие вот дела. Генная память, научный факт это РНК. Конечно. Нет, ну кто-нибудь скажет, что РНК там под микроскопом не видел. Ну и даже кто видел, а как оно там, блин, формируется. Да? Я вам не скажу, я не специалист в области биологии. Но я изучал несколько другие вещи, связанные с генной памятью. Так. Стало известно о скорой отставке нескольких сенаторов, Вальку Матвиенко не выкинут, часом нет, да, то есть говорят 5-7 сенаторов отставят осенью, пришло время, Кадыров сообщил, что Путин сделал его генерал-майором, вот видите как здорово, Кадырова по всему миру обвиняют в убийстве, а Путин что сделал? Генерал-майором его сделал. Так и до да, маршала можно дослужиться. Я вообще не понимаю, почему у меня какой-то Шойгу генералиссимус, а Кадыров еще не генералиссимус, должен предъявить Путину, сказать, слышь, я тоже генералиссимусом хочу быть. Здравия Вячеслав, что скажете по поводу дела против художницы Юлии Цветковой? Ну, что сказать, это маразм полнейший, я уже высказывался. Это путинщина, это фашизм что девушка там какие-то картинки рисовала до да, карандашом, да что да, у девушки есть грудь там и нарисованная от руки грудь там у девушки есть то есть это и чего и в чем это порнография это каким надо уродом быть чтобы сказать что это порнография это психически больной человек помните как дураку показывает доктор говорит ну там какие-то картинки рисунки он говорит что вы на этой картинке видите он говорит тут трахается да, а вот это что, и тут трахаются, а это что, и тут трахаются. Ну, вот там всякие просто беспорядочные какие-то картинки. Он говорит, ну вы, наверное, больны, вольной. Он говорит, доктор, это вы больной, откуда у вас такие картинки? Вот так и здесь, представляете? Это же уже было миллион раз. Такие вещи с такими, с такими экспертами, да? Помните? То есть при царизм, тогда был закон о, о оскорблении величества, да, его императорского величества. Вот тогда прокуроры... Подтягивали тех, кто там какими-то намеками на государя-императора что-то там, бочку катил. А адвокаты разбивали, тогда в судах ни одно такое дело не прошло. Они говорят, прокуроры, ты что, ты видишь в этом государе императора, ты что, с ума сбрендил? И прокуроры назад включали заднюю сразу. Вячеслав салам вам от пограничников Казахстана. Привет пограничникам Казахстана. Очень приятно. Замглавы Самарского управления судебных приставов подозревается в причастности к тысячам нарушений. Да, не у всех тысячи нарушений. Я думаю, что и у зама главы, и у главы, и у зама-зама. Что, -зама. что? РПЦ критически оценили призыв священника перечислять ему деньги на лекарства. Ну да, вот это вот. Священник, который там модную одежду демонстрировал, какие-то сумочки, Вячеслав Баскаков, тверской, тверской протеерей, он попросил через донаты деньги на лекарства, захворал батюшка, да. А на него там наехали, я так понимаю, в РПЦ и сказали, что нужно получить дополнительные уточнения со стороны епархии. Я, я, я думаю, наверное, он не получил благословение, там же на все надо благословение получать. То есть водкой торговать можно, ничего страшного, да? Можно каких-то педиков там в монахи записывать, можно куревым торговать. А вот попросил, поп, может быть, единственное нормальное дело сделал, да, но нет денег чувак на лекарства, попросил, говорит, я там за вас молюсь, пришлите денег. Он же не украл ни у кого, ни из этой... Они... Попыты эту кубышку Церковную Так дербанят Там все на лексусах ездят да этот попросил на лекарство И тут на него накинулись Вот эти накинулись Которые эту кубышку дербанят И ездят на лексусах Обхохочешься вообще Которые сигаретами, водкой торгуют Вообще сатанисты какие-то Так по Челябинском родители носили в детский сад бутылки с водой из-за коммунальных проблем. Ну это в Копейске, мы же показывали, где, помните, осенизаторская машина привезла э, это, ЦСР, ну, говна, и людям разливали по этим поведрам, прям говно. Ну, видео было, я показывал. Можно еще, кстати, раз показать, где оно тут, где-то оно. Ну, ладно, не буду его искать, но, в общем, есть такое видео. И оказывается в детский сад таскали люди пятилитровые бутылки с водой То есть ведешь ребенка в детский сад, неси воду Можете себе представить, потрясает вообще Водитель мусоровоза и Тольятти с риском для себя и других Вез горящий взрывающийся на ходу груз Да, я видел это видео, оно почему-то, его невозможно было скачать Оно где-то там в ТикТоке что ли вот, ну, смотрите, это впечатляет, то есть водитель, конечно, герой, слава богу, я так понимаю, все хорошо закончилось, но вообще, знаете, как это, я увидел и начал ржать, тут там жена кос посмотрела, потому что ну, трагедия, я ржу, да, я сказал, вот, еще не сказал, вернее, я записал, но не сказал, что это смешная и грустная российская жопа. Вот так она выглядит. Смешная и грустная. Да Кто-то там вынужден какие-то... Ну, кто-то смудил, да, не он же сам машину поджег. А, а кто-то должен подвиги совершать, чтобы всех остальных уберечь. Пассажир погиб под колесами поезда в московском метрополитене. Продолжается падеж пассажиров. Да, ну, может быть, трубы, я так сказал. Ну, много народ действительно гибнет, упав на рельсы. То есть до, там, 15 -го года вообще это редкость музейная была, чтобы кто-то упал. Сейчас дня не проходит, чтобы не свалился. И в Петербургской подземке случился инцидент пишут, что в переходе к станции Маяковской заживала ногу в эскалаторе женщине, и вот в сети не верят, что такое возможно, что ногу заживал, такое вполне возможно. У меня он смахал руку, заживал в свое время Слава Богу, родитель мой Имел бешеную реакцию советский, Ну какой, мне там 4 или 5 лет был, Но я это очень хорошо помню Я упал, он меня по плечо туда утащил И очень часто Мы знаем, эскалаторы Разрывают людей Такое ну, В год несколько раз случается по всему миру Поэтому нужно Ждать повторения событий будь, Будьте очень аккуратными И всегда как бы приглядываете, где-то так заветная кнопка, которой можно его остановить, потому что помощь может потребоваться кому угодно, тому, кто рядом с вами. А вообще затягивает элементарно совершенно. В Балашке на ребенка упал бетонный забор. 15-летняя девочка шла, а бетонный забор подпирался какой-то опорой. Она случайно задела за эту опору, но ну, видно там на соплях все висело. И подпорка эта вылетела, и бетонный забор упал на нее, она погибла. Представляете, 15 лет, здоровая девочка, никаких проблем, ее с раным каким-то забором жуть. И вы понимаете, что если такая волна началась, это будет продолжаться. Так что обходите все эти подпорки за 100 километров. Детей близко не подпускайте. Вся Россия на подпорках. Падают знаете, балконы каждый день. Да? Только мы узнаем тогда, когда там этот полк этот знаете, засадный выходит. На них кто-нибудь валится, как в Воронеже. Да? Тогда только узнаем. А так и не все проходит, если никто не разбился на смерть, то все нормально пронесло, да? Так что, смотрите, это будет продолжаться, вот эти вот, на детских площадках проблемы, падающие заборы и так далее. В музее изповедник Царское село произошел инцидент с участием малолетнего посетителя, то есть мальчик взял и столкнул Бюст. Какой-то 17 века. Представляете. И бюст этот раскололся. То есть 1794 года. Круто. Бывает. На вершине вулкана на Камчатке нашли тело альпиниста. Да, как в том анекдоте, помните? Ну... Не стоит, конечно, сейчас рассказывать. Ну, вот так они и гибнут, собственно, как на этой вершине. да, Как в какой анекдоте. Слава, мы с тобой снесем этих ублюдков. Очень хочется верить в это. Да, но иначе бесперспективно все и бессмысленно. Вячеслав, скажите, пожалуйста, ваше мнение о том, какую позицию занимал бы Высоцкий сейчас, если бы не его ранний уход. Я думаю, очень отрицательно бы относился к Путину с, этот... Говорухин Станислав Сергеевич, он рассказывал, помните, в последние моменты жизни, что Высоцкий был бы с ними, ну там, с Путиным и так далее. На самом деле, когда мы... С ним разговаривали По этому поводу в 2000 году Он говорит, вот это был бы Самый главный враг Выс... этого Путина И так далее И неоднократно он мне рассказывал Про конфликты Высоцкого с ним, с Говорухиным Очень много И, и всегда я э, Как-то понимал, что вот В этом конфликте был бы на стороне Высоцкого А не на стороне Говорухина Хотя у нас с Говорухиным были прекрасные отношения так что я даже не сомневаюсь. В в черкесии нашли тело второго сотрудника МЧС, который на автомобиле упал в канал. Пьяные россияне случайно утопили друга в бассейне в Ямал-Ненецком округе. Но когда случайно топят в бассейне друга, всегда наводят на определенные мысли. Да? Поводок задушил женщину во время прогулки с собаками. Это жительница северного Уэльса. У нее две собаки, 47 лет. Ну, жительница, а собаки-то, я думаю, помоложе. Они оббежали вокруг нее, представляете? Вокруг шеи намотался и в разные стороны. И кранты. Значит, неизвестно, какие собаки. Вот у меня забарвал такой. Песик нормальный, кавказец, да, 80 килограмм весил. И вот он однажды с радостью побежал, а сидел на цепи, а цепь там... И вот этой цепи он меня стукнул, мягко говоря, потому что это... Стукнул по ноге, вроде в районе голени, ерунда. Так вот у меня кожа к мышце припала, я таких травм, я всю жизнь травмируюсь, да, постоянно там какими-то делами занимаюсь, да, получая какие-то травмы. Я никогда такой травмы не получал. То есть у меня кожа пришкварилась, как будто это ожог к, вот, к мышце, да, а потом и, и так вот в палец такая яма получилась. Долго очень болело, там несколько месяцев, а потом все это выболело, весь этот кусок. Ну, потом, слава богу, нормально, у меня шрам остался на всю жизнь. И вот, я говорю, то есть, если такая собака, там, то есть башка бы отлетела просто совсем. Я помню, ему ошейник, никакой вот этот строгий ошейник, все херня. Мы покупали ему ошейник для быка. Я вот серьезно вам говорю, не вру Кому рассказывать, мне никто не видит. А шейник для быка покупали Специально для Забаров Но была одна проблема Там железное кольцо И вот это железное кольцо он раздирал он, он, он научился, он разбегался Дергался И вот он ритмично много раз дернется Бык так не может делать И кольцо вместе с сваркой разрывалось И мы специально брали веревку Обшивали эту веревку брезентом, делали круг такой, вот это, собственно, было кольцо, веревка, там канат с брезентом, чтобы это не отрывалось, да, вот представляете, такие вот вещи. Поэтому собаки, ну, как бы, могут являться источником повышенной опасности. И россиянин выстрелил в годовалого ребенка, поссорился с матерью, я так понимаю, мужчина какой-то поссорился с женщиной, с, какой, с которой у него были отношения. И в годовалую дочь этой женщины выстрелил в лицо. Из, из газового пистолета, вот ребенка сейчас лечат, там и химический ожог, и все на свете. Вот что в башке вот таких людей, просто безумцы какие-то. В Москве задержали подозреваемого в убийстве доцентов ГИКа. То есть, постоянные какие-то вот высшие школы, грубо говоря, высших учебных заведениях мы видим. В последнее время, да. Один другого там разобрал на части. Фалтай мужчина взял в заложники полицейского и поехал в Киев. Ну, то есть, это уже второй такой вариант с заложниками. Ну, он взял пример с того, который с которым пообщался Зеленский. Да? Похоже, помните, как в куклах был в телефонной будке Черномырзин, Шамиль Басаев, я тебя слышу. Или нет, Шамиль Басаев, ты меня слышишь? Вот так и здесь. И оказалось, что взявший в заложники полицейского преступник скрылся в лицу. А сейчас информация, что все-таки его задержали по лесу. То есть он недолго бегал. Ну что-то жесть какая-то. Лукашенко значит грозит иностранным журналистам выдворением. Американцы получат инъекцию вакцины от коронавируса бесплатно. То есть как только вакцина будет, будут ее бесплатно делать. так ну все наверное И, слава, это садизм что садизм врать заложники по лесу бегать смотрится центрментов uh, удачи а или разбираться на запчасти в высшей школе людей кошки куда лучше кошки тоже знаете. такие вот Причла подписано на вас, что творится у нас же есть. Это понятно, мы об этом каждый день говорим. Если история повторяется, то те, кто при деньгах и при секретах, как когда все случится, исчезнут. Ну, сейчас, вы же понимаете, что хер исчезнешь. Сейчас мир-то такой, что найдут сразу. Найдем везде, как помните, доцент, везде найду и бритвой по горлу. Так и здесь никаких вопросов. Спрятаться не удастся. Не, ну кто-то за малозначительностью может быть там и как-то свалит куда-то, а эти навряд ли убегут. Ну, в смысле, убежать убегут, навряд ли... Так далеко убегут, что мы их не найдем Сергей Бережной Пусть никогда не оставит тебя Дальновидность, изобретательность, стойкость И победа Спасибо, Сергей Это комплимент Спасибо огромное Ваду Вадас Здравствуйте, Вячеслав. Здоровья mm -hmm. вашей семье. Как попасть на ваши эфиры для партизан? Средства по усмотрению. С уважением. Соратник, спонсор и партизан. Вадим Дозраст, да революция. Путин хуйло. Ну, я тогда, я говорю, оговорился. Это эфиры для... Этих... Господи. Для волонтеров. Для волонтеров. Но я буду сейчас... Пройдет, наверное, неделька, другая, ну, не, неделя. Я сделаю тогда для партизан эфир объявлю, как разошлю ссылку. Там вот э, на те адреса, которые вы оставили, разошлю ссылку. Это очень хорошо, это правильная мысль. Спасибо. Джонсес, спасибо. Ты Екатерина говорила? Да, спасибо еще раз. Укупник Аркадий, спасибо, Леонид, спасибо, Кирилл, дядя Слава поздравить с днем рождения мне 24 с половиной, как здорово! Даже если Ой, вдвое, я 40... даже, уже я могу даже вдвое 48 всего будет, представляешь? Ну, так нет, быстро 20 лет прошло, как понос. Всего 20 лет назад ну, увидел по ящику, он мне сразу не понравился, но все впереди и Кол заждался. Да, Кирилл, ну нет. вас есть все шансы, да, конечно же, жить большую часть жизни без всякого хуйла. Прекрасно. Прекрасно стоит позавидовать. Удачи вам, чтобы было все хорошо. Чтобы жизнь ваша была классной. Чтобы когда все заканчивалось, выпускали такую жизнь прожил, что вам и не снилось. Вот. За это вот выпью водички. Но это не имеет значения, что пьешь. Главное, Слушай, я уже старый. сейчас могу сказать, что и такую жизнь уже на данный момент прожила, что им и не снилось. Ну, да, да. Есть, расскажешь, такое люди не поверят. Многие мои подруги, которые присутствовали со мной, ну, тебе не надо рассказывать во время как бы нашего, нашей жизни, наших ситуаций жизненных, которые никогда. Нельзя было воспринять, то есть как заправду. То есть мы сами в это не верили. Они говорят, если бы мы не были и вот это не видели своими глазами, мы бы не поверили. Что это когда-нибудь надо, если кому-то это интересно будет описать. Да. Взлом онлайн. Знаю, как пополнить бюджет в будущем. Мы в зале поставить ящик с провизом для голов. Не насаживать всяких. Матвиенок плюнуть 300 рублей, плюху 500, только ограничители для рук поставить, а то сломаются Смешно Спасибо, Ирина, если все начнется с Хабаровского, то Хабаровск должен быть столицей России Я, кстати, не против, но я считаю, что столицу надо делать отдельно Отдельно, чтобы это был хороший город, новый, с большими широкими улицами, как вот Бразилия делали отдельно совершенно. На пустом месте, именно на пустом, не так, как там этот в Казахстане, да, а на пустом, абсолютно ровном месте, ну, вели его, сделать ровным. Олег Васильевич. Здравствуйте, соратники, Вячеслав, я в 2000 километров от Хабаровска город 20 тысяч населения. И объяснять, объяснять этим сыкливым осовем, что надо выходить. а надежда на Хабаровск начнут стрелять. А, на, начнут стрелять, один поеду, сидеть не буду. Начальник НКВД. Да, Олег, Понимаешь ситуация какая? Ну вот в городе 20 тысяч. Ну предположим никто даже не, не, не поедет никуда, не, не выйдет и так далее. Но таких рядом населенных пунктов полно. Оттуда один, оттуда двое, там 10 и так далее. То есть там где нужно люди соберутся. И решат за тех, кто никуда не выйдет. Ну, там же вот я не был в этом городе. Ну, и я уверен, что там основная масса спилась, наркоманилась и так далее. То есть, как по всей России. Что на них, какую ставку мы можем делать? Никакой. То, когда начнется, они грабить начнут. Вот в чем проблема. А так-то, Светлана, почему-то как-то стыдно признаваться, что смотреть... Почему-то как-то стыдно признаваться, что смотрите вас Как будто признаваться в любви к порно Если еще один блогер, которого тоже стыдятся Костя Кадавр Я думаю, глядя на вас, видишься дураком Ну не знаю Что стыдно смотреть, признаваться, что смотришь Мальцева Ну значит, если это так Значит, путинская пропаганда и ФСБшники, которые делали все эти операции по дискредитации Мальцева, значит они сработали хорошо значит они у них все получилось так я с тобой спасибо так напоминаю что вы смотрите канал народовластия Программа «Плохие новости». Напоминаю, что под видео есть ссылки. Ссылка на помощь больному мальчику. Но лучше, если вы будете эту ссылку распространять и трясти. Всякого рода там богатеньких да И ссылки на сайт «Партизан Мальцева». Ссылка на почту для волонтеров и ссылка для спонсоров. Так, вот сейчас я пробую открыть донат студии на колесах. Смотрим сейчас. Вот, вроде открылся. Сергей Бережной. А нет, так это открылся тот же. Сейчас. Еще раз. Не хочет. Бывает. Бывает. Так. Ага, вот, отлично. Джон ага. Сэс, спасибо. Леонид, спасибо. Серж Малец, здравия вам и вашей семье, дядя Слава, спасибо за труд, Вову Нулевого пора минусовать. И правда за нами на страховку, спасибо, огромное спасибо. М. Янов, у меня столько ощущение, что скоро грянет буря, живу вроде неплохо, и, казалось бы радоваться должен, но чувство какой-то тотальной несправедливости заставляет желать этой бури, даже с потерями для себя, очень хорошо вы сказали. Это правильно. Но у меня тоже такое. Я жил очень неплохо, да, и... и тоже все время было ощущение, что как-то все ужасно, как-то несправедливо. Но я не рассчитывал, что все быстро случится. Я тогда сказал, если вы помните, э, ну где-то там, не помню. В начало 2000-х годов я сказал, что если разница в доходах у людей в 100 раз, то надо готовиться к революции. А если разница в доходах в 100 тысяч раз, то надо готовить революцию. И тогда все посмеялись, когда я это заявил, будучи запретом думать. Говорит, ну что, будешь готовить революцию? Я говорю, а как же? Как же буду? А, это конец 90-х годов, это не 2000 это конец 90-х, когда Алимова спросил меня, ты кем намерен при будущей власти стать? Я говорю, хотелось бы быть председателем рефтрибунала. Алимов это коммунистка, вы знаете, Ольга Алимов. Это... И потом вот как раз приклеилось, что Мальцев будет председателем рефтрибунала. Это оттуда как раз. Из тех времен, представляете, Татьяна Погорела совсем не стыдно и никогда не стыдилась, что я с вами. А что, что может стыдного быть? Что может быть стыдно, Что вы желаете революции? Желаете снести путинский режим? Желаете, чтобы этот режим не повторился, а поэтому необходимо народовластие. Что в этом стыдно? Это они должны стыдиться, что они такие идиоты. А? Понимаете, Масса людей, которые э, даже близко не, не подошла к этому уровню. К этому уровню понимания. И есть те, которые подошли к этому уровню понимания, но специально это оттаскивают. Как огня боятся народовластия. Почему они боятся как огня? А потому что они при этом ничего не смогут спиздить. Понимаете? Это очень важно. И сейчас вот масса либералов, так называемых, которые ура за свободу и так далее. Вы им скажите про народовласть. Да не охеряют, это а скажут, как же. Мы же хотим Путина заменить и сами качать. Вот всякие такие, как этот вызов это такой же, Крендель, ну, не было бы Путина, он там сейчас шел под либеральными флагами, какая разница? Максов, привет, из Советской Тельзита. переименует наш город из Советского в Тильзит. А вот очень хороший вопрос, вот и надо предложить, вернуть историческое название, Тельзитский сыр там и так далее. Какой-то эфир у вас сегодня странный, ну не знаю, может быть, может быть странный, может быть очень жарко было, я перегрелся или еще что-то. Революция красивая, как мечта, так и останется мечтой. Ни в коем случае все реализуется, все мечты м -м, реализуются, только выглядит все это несколько иначе. Понятно, что кто-то мечтает в Париж, да, Париж, того да, приезжает в Париж, блин, мечта реализовалась, но она немножко не такая, да, немножко выглядит по-другому. филю башня ржавая, да. Ну, сено там заливает не туда, да, там. Ну и многие другие вещи, про которые я не буду говорить по понятным причинам, да. Ну, не, не, не, не то ожидал. Ожидал больше, получил меньше. Ну, может быть, с точки зрения революции, наверное, вот первоначальный период неверный. Не так это. Ожидать. То есть ты ожидаешь меньшего при революции, получаешь всегда больше, а потом уже как вынесет. Салам Вячеслав, мы победим, Чечня. Адам, привет. Конечно, победим. У нас другого выхода нет. Понимаете? Победа или смерть. Тут вот, может быть, это лозунг, и, может быть, кто-то несерьезно к таким лозунгам относится. на самом деле это жизнь. Никуда не денешься, нам придется или победитель или помереть. Желательно победить для начала. Помереть все равно все помрем, Ну для начала победить и сделать, чтобы всем было хорошо, нормально, удачно. Да здравствует революция, удачи всем, до завтра.